Прежде всего нужно понять, что это за явление такое Сатья Сая Баба, кто это такой. Есть в индуизме, в ведизме, если можно так выразиться, в концепции видического писания, есть такое понятие, как саната надхарма, вечный неизменный закон Вселенной. Вечный неизменный закон Вселенной – это выражение самого присутствия Творца. Абсолюта. Творец решил стать многим и появился закон, из которого возникла духовная и физически проявленная вселенная, и она вибрирует согласно этому высочайшему закону. Этот высочайший закон выражен как пять общечеловеческих ценностей в нашей жизни: сати, дарма, према, шанти, ахимса. Истина, праведность или долг, безусловная любовь, мир, покой, не насилие. Пять общечеловеческих ценностей, которые дал Сати Саи Баба. Сатия – это истина, Саи – это мать, Баба на санскрите – отец, истинный мать и отец, либо истина в матери и отце, либо мать и отец вместе как истина – это все Сати Саи Баба. Поэтому те, кто готовят различные ролики на эту тему с целью осквернить или принизить, опустить, что называется, это демоны. Их задача вызвать смуту в сознании людей, их задача помешать людям идти к свету. Когда Дхарма совершенно нарушается в эпоху, через какое-то количество даже тысяч лет на землю не сходит аватар. Сати сай -баба является пурна аватаром. Пурна это полное воплощение. Это не значит, что Бог исчез, потому что качество Бога различное и Он обладает всемогущими способностями. Он может быть везде и одновременно быть где-то, быть проявленным. Вот эта проявленная сила есть сила Сати сай -баба. У сай Считается, что э, он является олицетворением 25 аспектов Абсолюта. То есть в нем эти качества были очевидны для тех преданных, кто были возле него. Это мой личный опыт. Одно из величайших качеств Абсолюта – это быть в сердце каждого живого существа. Знать о каждом живом существе. Это 16-е качество Абсолюта вездесущее присутствие Бога. То есть я еще раз хочу сказать, что Сатья Сайбаба не является человеком. Это воплощение, божественное воплощение. Аватар официальное. Это воплощение Бога в плоть. И могу сказать, что на уровне государства Индии Сайбаба официально признан воплощением Бога. К Сатья Сайбабе приезжали президенты многих стран мира повторюсь, многих, и это не просто так, это не человек, однако это человеческая форма внешне, но его физиология очень сильно отличалась от обычной физиологии человеческой, от обычного тела, и свидетельств этому много. Поэтому еще раз говорю, что те создания, которые внешне похожи на людей, но те, кто ведут нечеловеческий образ жизни, демонический образ жизни, у них задача помешать людям идти к свету и заниматься духовной практикой. Поэтому, что нужно сделать в первую очередь, это исказить информацию. Есть правда, есть неправда, правду от неправды легко отличить, но кривду очень сложно. Поэтому они привносят вот эту кривду, пытаются опошлить пытаются испортить, Сати Сай -баба, он всегда остается незапятнанным, точно так же, как свет, нельзя заляпать краской, потому что это свет. Но если говорить более конкретно, то был официальный суд, когда компания э, американская, по-моему, CBN или что-то на эту тему, точно не могу сказать сейчас. Они, э, в общем-то, сделали фильм о том, что якобы Сай Баба принимал участие в каких-то не очень хороших вещах, там был человек, якобы пострадавший, но потом этот парень признался, что ему дали очень много денег либо заставили. Короче говоря, они суд проиграли, это официальная информация, ее можно найти в интернете, если кому интересно, более конкретно. То есть, фактически. Люди признались в том, что это было сфабриковано все. Но тот, кто реально присутствовал на Даршане и сидел рядом возле Сайбабы, чувствовал то излучение любви, безусловной, ту духовную силу, он никогда не будет думать на эти темы. Он никогда не будет. Это смешно просто. Это смешно, когда миллионы людей исцелялись, когда миллионы людей спасались от смерти благодаря Сайбабе, это огромное, бесчисленное количество э, событий, ситуаций, где Сатья Сайбаба непосредственно принимал участие в том, чтобы человек получил духовный опыт в спасении жизни человеческой, в разных ситуациях совершенно. Я сейчас не буду примеры приводить, потому что лично у меня, для меня самого огромное количество примеров было конкретно касательно моей, этой телесной формы и духовной. Это отдельно уже, мы можем поговорить на эту тему. Поэтому сайте Сайбаба – это то явление, которое надо изучать. Людей ловят на незнании и на невежестве. Те, кто фабрикует такого рода фильмы или ведут такую политику против человечества, они очень прекрасно осведомлены и очень хорошо разбираются, в этом их можно похвалить. Сайбаба непосредственно говорит следующее, что Мои преданные, которые меня очень любят, не всегда меня часто вспоминают, а зачастую вспоминают тогда, когда им что-то очень надо, но вот те недруги, которые пытаются испортить авторитет Саибабы, они думают обо мне каждый день, день и ночь думают, как бы навредить. Это величайшие преданные, только с другой стороны. Даже в этом смысле он их оправдывает. Поэтому никогда не верьте тому, что сейчас происходит, потому что это все кривда. Всегда нужно опираться на ощущения, если возникает шумиха вокруг кого-то, значит, она кем-то сделана, для чего-то. Сати Сай -баба это аватар, и это явление, которое было великим подарком свыше, это милость Бога. И ближайшие, я думаю, лет 600-700, а может и больше, такой мощной силы на Землю не, не зайдет пока еще. Но мы ждем явления премасаи, которое даст истинное, подлинное чувство любви в следующую эпоху. Ну, то есть вот в следующий цикл, так скажем. Вот что я могу сказать коротко. Это очень коротко и очень поверхностно. Об этом можно говорить очень долго. Потому что информации огромное количество и возможности не всегда есть все это передать.